В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же зарядить вашу ES. Это будет электронная стика, как вы понимаете. Я дальше не буду употреблять, будем говорить так. Это все, конечно, я не веду никакого призыва к действию покупать это, использовать это или даже это повторять. Но раз вы наткнулись, вы знаете, что делать. Добро пожаловать на канал был Эксперт. С вами Владимир. друзья ситуация такова что э, вы частенько этот товар приобретаете быстренько заканчивается и вы его выкидываете буквально на свалку но что если я вам скажу что ее можно зарядить еще дважды и использовать давайте приступим к тому как это сделать и расскажу вам все нюансы друзья как видите из чего у нас состоит данная электронная сига или эльф бар видите что самого корпуса нижнего колпачка верхнего колпачка это все очень легко разбирается Верхний колпачок у нас просто снимается, вот так вот. Здесь у нас ножичком аккуратненько также снимается, даже можно пальцем. И все это аккуратненько выдавливается вот здесь ручечкой. Вот, как видим, вот это наше отверстие. Вот так вот правильно сюда и давим, чтобы вытащить наш внутренний материал. Вот, как видите, у нас здесь есть сам наполнитель, все идут провода, которые к батарейке. И красная сторона, это у нас будет плюс, зеленая или черная, возможно, у вас это минус. Вот это нам нужно будет и подсоединить. Друзья, чтобы вам более было понятно, вам нужно будет усики вот эти вот отогнуть вы туда затягиваете проводок у нас здесь плюсовой вы просто потом его зажимаете либо заклеите и точно так же у нас здесь с минусом делается оттягивается и вы ставите точно так же проводок и зажимаете то есть для фиксации чтобы это все дело у нас держалось при зарядке у меня конструкция уже подключена есть провод конечно когда вы разбираете он будет из двух проводов красный и черный у меня в данном случае два черных но я разобрался с помощью вольтометра, где плюс, где минус. Напоминаю, плюс у нас к красному, минус у нас к черному. Вот и все, друзья. Не забывайте то, что красный провод отвечает на за плюс, черный или зеленый. Если вы видите меточку, это минус. Все, плюс на плюс, минус на минус и все будет отлично у вас получаться. Если я вам помог, не забывайте поддержать канал. Есть спонсорство, есть донат. Мне будет очень приятно. Точно так же не забывайте подписаться на мой мото-канал Будет весьма довольно-таки там интересно. Если я вам помог, ставьте лайк, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик. Дальше больше. Скоро увидимся.